Американский «Джавелин» не конкурент российскому «Корнету». Эффективность распиаренного Соединенными Штатами противотанкового ракетного комплекса ФГМ-148 «Джавелин» весьма преувеличена в целях рекламы. Особенно несовершенным противотанковый ракетный комплекс «Звездно-полосатых» смотрится на фоне передовых российских разработок. В интервью телеканалу «Звезда» главный конструктор ПАПТКК КБ приборостроения имени Шипунова Михаил Андреев рассказал, что на фоне российского «Корнета» Джавелин уже не смотрится венцом противотанковых комплексов. О разных уровнях разработок свидетельствует тот факт, что по дальности стрельбы отечественное устройство в четыре раза превосходит зарубежный аналог. При этом бронепробиваемость у Джавелина гораздо меньше — у нас — 1150 миллиметров, у него, порядка 800-900 миллиметров. И если у нас оператор как только видит цель, нажимает на кнопку и ракета пошла, то у Джавелина перед пуском надо порядка 30 секунд, чтобы головка самонаведения охладилась, чтобы она была готова сопровождать цель и наводить на нее ракету, поделился он. Более того, одно из главных достоинств Джавелина, его способность самостоятельно наводиться на цели поражать ее без участия оператора одновременно является и главным недостатком, так как в условиях жаркого климата раскаленные объекты могут дезориентировать их ракеты. В то же время противотанковая управляемая ракета Корнета использует для ориентирования луч лазера, который исключает случайный уход с заданной траектории. Не отличится эффективностью «Джавелин» и при встрече с перспективным российским танком Т-14 «Армата». Гипотетическое столкновение двух разработок закончится не в пользу американского устройства. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.